Один из самых простых рецептов, знакомых с детства, готовится очень быстро, из минимального набора продуктов, угощайтесь, чернослив, фаршированный грецкими орешками и залитый сметанным соусом. Всего за несколько минут вы приготовите фаршированный чернослив, сметану взбейте с сахаром, полейте чернослив с орехами внутри, поставьте в холодильник на несколько часов, все очень просто и вкусно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Чернослив залейте горячей водой на 5 минут, затем слейте воду, чернослив обсушите. Орехи подсушите на горячей сковороде в течение 2-3 минут, начините ими чернослив. Сметану и сахар взбейте до однородности. На блюдо для подачи выложите фаршированный чернослив в один слой, сверху полейте сметанным соусом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Сверху выложите еще один слой чернослива, полейте сметанным соусом, поставьте в холодильник на несколько часов, можно на ночь, приятного аппетита. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Чернослив, 250 грамм, вяленый, без косточек. Орехи грецкие, 100 грамм, ядра. Сметана 20%, 150 грамм. Сахар, 2 столовые ложки. Орехи кедровые, 1 столовая ложка, для подачи. Количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Я рада гостям.